Мне удалось попасть на прием э, к мастеру э, Мейрамбек Шамуратов, его зовут. И я благодарю этого мастера, благодарю Мейрамбек вас за э, те чувства, э, во-первых, э, ту тщательную бережность, с которой вы обращаетесь, э, такую выверенную точность уверенность которая транслируется на весь процесс от вас чувствуется авторский стиль который чем-то особенным приносит какую-то особенную особенное состояние доверие в процесс где мне хотелось раскрываться, понимать свои истинные причины тех состояний и тормозящих меня моментов, открыть в себе эти состояния, проявиться, дать им сначала проявиться и понять причину соответственно, этих процессов, понять, откуда они пришли и трансформировать их, ну это было мощно, сильно и очень, можно сказать так, целебно для меня. Я благодарю многократно. Пусть ваш талант, способность, мастерство помогает людям, открывает у них потоки благодарности, и пусть эта благодарность к вам идет. Через материальность, через деньги, через подарки, через просто лучи любви, принятия, признательности. Это очень ценно, то, что вы делаете. Спасибо огромное. Я благодарю, желаю всех наилучших благ, событий и проявлений. Всего хорошего.